Всем привет, с вами Рома, сегодня пора должен играть в FNAF 4, наконец-то мы продолжим играть в него. Я должен пройти третью ночь, хотя бы третью, четверо, потому что в первой части я прошёл все четыре ночи, пятой я не смог пройти. Ну да, но потом все же прошёл, потому что CD+, я просто проверял, багли это или нет, а шестая ночь я это просто показывал, это уже на съёмку. Э, вот это что, CD+, во второй ночи я прошел только все пять ночей, шестую, седьмую я не смог пройти. Ну, разве что обратно же CD ⁇ Тогда я просто опять же проверял, правда ли это или нет, фейк. Третью часть, вот я только третью часть все правильно прошел. Никакие CD ⁇ Ну, тем более CD ⁇ там не действует, но тут как бы тоже не работает CD ⁇ оно все там не действует, но мне просто тем более интересно посмотреть самому экстра, не на каких-то видео, но вот самому экстра посмотреть. А, а еще, кстати, мне не нравится, что убрали костюм Найт. Ладно, в третьей ночи его убрали, но в четвертой-то какой то ночи части? Никого. Хотя я слышал, как кто-то бежит. Да ладно, прям никого. Но ну, все равно, какая разница. Фокси уже пришел. Да исчезай ты уже в игрушку. Все, магия. Он превратился в игрушку. Шок. Он начинал дышать, когда я уже открыл обратно дверь. Ушел. Так, чики нет, значит, мы можем светить сюда. Подходим к Фокси. Так, быстренько проверим. Слева нету Бонни. Слышу дыхание. Я слышу маленьких Фредюжа. Теперь Чику. Ушла. Обратно к Бонни, слышал дыхание, ушел. Когда видео уже длится больше 10 минут Придется заканчивать Но я буду каждый раз стараться пройти эту ночь Я должен пройти хотя бы до пятой ночи Я должен хотя бы пятую ночь пройти Но я даже третью не могу пройти Чуть за Фокси Ушел. Я уже не слышу, как Фокси бегает. Значит, он, наверное, там. А нет, слышал, как он бегает. Все. Все. Да блин, он туда -сюда и сюды бегает. так теперь тут проверяем а фокси там бегал так значит его здесь нет ну да я угадал ушла Раз, два, три, четыре. Три, пять. Вышел зайчик погулять. Так. Нету. Никого. Второй час. Ура, ура, ура. А Фокси все бегает, бегает. этим маленькие Фредди как-то быстро появляются. Так, все. Так, он слева. Ушел. Так, справа. Ушел. Нету? То есть... То есть нету, какой ушел. Его же там почти как бы и не было. Ушел. Вау. Да надо же, ушел. Никого. Все, он там пришел. Всё. Проверяем, нету личики Ушла Четвертый час, давай, давай, давай Сейчас Фокси проверим после Бонни На всякий так сделал Теперь к Фокси. Блин. Сердце вот бьется только из-за самой атмосферы. Так, проверяем. Нету Любони, а потом Мишек. Я слышу Мишек уже. Так, справа. Никого. Да блин, руки потеют! Так. Давай-давай-давай-давай. Пятый час, идем к нему. Так, Фокси, ты здесь уходи. Блин, пятый час! Пятый! Давай до шестого, мы дотащим! Блин, просто мигает. Я переживаю, что мишки пришли. Так, все, все, все. Так. Раз. Ушли. Ура, ура, пятый час. Мы довери да живем, но да это живем. Да, он там был дальше. Никого. Пятый, пятый, пятый. да да Итак, ребята... Какие ребята... Я так никогда не говорил. да да да да да да да да да да да да да да да да Опять та же самая игра, где мы убегаем от того золотого Фредди. Или чё? Пацан, вставай! Хватит дряхнуть, школу пора! Ты не можешь туда, и чё? йо Добро пожаловать! Ну, ой. А, а это типа я выше? Так, чё это за пацан? Бедный из принк ты его душишь! Ты его душишь, отпусти его! А, ты его не отпустишь, то что тогда он убьет твое сердце. <глевые> Понятно. Так, это что за девочка? что ты такая оранжевая? <глевые> как смешно! <глевые> Ой, я не могу! Наржака! Наржака! Он там в канализации! <глевые> Короче, идем. <говорит> Балонбой, Ч ⁇ тебе надо? Стойте! <говорит> золотого Фредди, нашего, ну как золотого Фредди? Наш... Нашего маленького золотого Фредбера! Придавила машина! Я тебе спасу! Пацан, отойди отсюда! Пацан, помогай, вызывай! Вызывай! Вызывай, вызывай больнич! <говорит> вызывай доктора! Ну ладно, он не вызовет. О, фу, все, фух, ты цел, всё, фух. Че там, мы в какое-то здание? Все, мы домой попали. Уря, мы домой попали, уля, уля, И чё? Ну и чё? Господи, Фокси! Ты чё, чью руку ты съел? Почему у тебя рука изо рта? Ну, это шутка. Веселишь плюс трапом. Его надо оста остановить на отметке X, Если ну не раньше или позже, то он нападет. Если раньше, то просто его там не будет. А если позже, то тогда он просто на нас нападет. Уходи, давай быстрее, уже 30 секунд. Не, я уже не успею. Может быть маленький шанс, что он сможет, что нам прибавят два часа в четвертой ночи. Ура, ура, ура, ура! Давай, давай, давай. Иди, иди, иди. Да иди давай, давай, давай. Давай, подходи, подходи к крестику. Но нет, мы сейчас уже не сможем. Той, бэд, я не справился с задачей. Так потому что вначале нам вроде даже 100 секунд давали. Ну, 90 секунд. Ну что ж, ночь четвертая. Ну, может быть, из-за вебки не видно, что там ночь четвертая. Но мы в нее поиграем уже в следующий раз. В четвер.. Эй, куда ты? Дай мне сказать. Итак, в общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами Рома. Всем пока. И сегодня мы играли в FNAF 4. Наконец-то мы прошли третью ночь. Я снимал, кстати, уже несколько выпусков про четвертую. Третью ночь, то есть... Но они у меня не удавались, я все время проигрывал. Я уже снимал, да. Но это уже следующий выпуск. Просто тогда у меня не получилось. Но теперь, наконец-то, получилось. Мы пройдем четвертую ночь и пятую. Ну, хотя бы шестую, седьмую, может быть, я и не буду проходить, но пятую я обязательно постараюсь пройти. Ну ладно, не буду тянуть. Всем спасибо, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. О! <смех> В общем, всем пока. С вами был Рома.